Привет! Помнишь их? Или его? Тоже хотел там оказаться? Тогда давай сыграем. Это французский. Если выбрал латынь, не переживай. Он был международным до французского. Канал запустила тенденцию упрощения женской одежды по всему миру. Даниэль моя левая нога, нефть, Линколь. Три фильма, три шедевра. Кстати, с учетом инфляции, самый кассовый, унесенный ветром 1939 года. Да-да, брендом Егор владеет индийская компания. Была целая гонка между шведом Пьюдипаем и Тасириас, но это индийский канал, а с ним по количеству соперничать трудно. Да-да, прямо в самом центре Украины. Там была удивительная история, можешь потом почитать. Чем еще семья Нобелей примечательна? Они были пионерами российской нефтяной промышленности, той самой, которая до сих пор является и главным ресурсом. Глава 12 от автора. Начиная жизнь описания героя моего, нахожусь в некотором недоумении. Конечно, это Библия. Что ж, если тебя увлекло или хотя бы было полезно, то переходи по ссылкам, к примеру, к литературному квизу.